всем денечка сегодня выехали в лес собираем веники всей семьей мы обычно традиционно ездим каждый год собираем венки для бани едем на родину своего супруга сейчас вам покажу те места где мы собираем веники дождик пошел к сожалению видите как здесь красиво так здорово прям. Но Темное такое небо. Вот так мы примерно выезжаем. В машинках. Дождик не помеха, конечно, но нам надо, надо собрать веники, потому что здесь экологически чистый район. Вот, вот такие здесь красивые, шикарные места. Здесь вырос мой муж, дети приезжали всегда в деревню, к бабушке здесь жили. Ну, очень хорошие такие здесь лесные места, ягодные. Просто очень, очень-очень хорошо здесь. Так вот мальчишки собирают веники у меня там. Заготовка веников для бани. Вот таким образом у нас идет. Ну, на память. Вот так мы венички, заготовки для веников. И сейчас вот с полынью, с душицы формируются вот такие веники. Посмотрим, сколько штучек будет. Обычно вот так вот их вывешиваем мы их. Веники для бани. очень такой веночек березовый душистый заготовили венечки в пане. будем с удовольствием париться свои венечки экологически чистые не купленные друзья мои это просто фонтан шуршит шуршит, шуршит, шуршит мой веночек, какая красота друзья, всем желаю доброго здоровья Нескучных не скучных дней в жизни. Радуйтесь каждому дню. Мир вашему дому, друзья мои.